Для того, чтобы эти механизмы вводить, прежде всего мы эти с вами потоки должны будем узнать, познать, а в чем, собственно говоря, конкуренция, кто на каком уровне с кем конкурирует. Пока не понятно? понятно. То есть разная степень конкуренции. Понимаете, вот человек, который, например, работает в Министерстве финансов, причем там не глерка 28 году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 Мы с вами эту иерархию должны будем запомнить, тем более, что она несложная. Всего лишь семь потоков сил насчитывает наше, наш мир, наша система. Других нет, к сожалению. Семь тонких тел человека, семь основных потоков сил, семерка вообще очень важное число для нашего мира, как бы описывая для нас пределы возможностей. То есть в каждом мире есть свои лимиты, в нашем мире тоже есть свои лимиты. По крайней мере, у человека определены семь системы. Самый высший поток, это поток творчества, поток творения, как его называют. Но не того творения, которое идет и шло, конечно, в космическом масштабе, а прообраз, проекция этого потока, спущенная на наш мир. В какой-то степени некие элементы новизны, элементы хаоса, ограниченные в своем, в своем потоке, в своем объеме. Это всегда очень тонкая струя, но она настолько всеобъемлющее, что вкладывает в себя абсолютно все. Абсолютно все. Она включает в себя все остальные потоки. При том все, что этот поток творения на наш мир спускается в очень ограниченном объеме. В очень ограниченном объеме. Вот это нам с вами предстоит тоже увидеть. А все остальное, неограниченное для нас, существует только лишь в рамках ограниченного потока творения, кроме потока здоровья. Творческий поток... Здоровья. Делит себя на два, на два потока диаметрально противоположных друг другу. Это поток любви и поток знаний. Эти два потока разны по своей природе, но соединяясь вместе образовывают поток творчества. Поток творчества всего одному ему известному закону, разделяет себя на поток знания и поток любви, который нам с вами предстоит тоже будет выяснить. Они невозможны к соединению в системе одновременно. Вот это очень важно понять, по крайней мере на одном уровне, а так вообще невозможно. Такова их природа, они отрицают друг друга по сути по своей, по природе по своей, как отрицает как вода отрицает огонь, да, то есть по природе по своей они несовместимы, потому что они будут взаимоуничтожать друг друга, если они находятся в одной системе, они иерархичны. В данном случае, находясь на одном уровне иерархии, они показывают два полюса одного и того же, потока творения, две крайности. Каждый из этих потоков разлагает себя, каждый из этих потоков разлагает себя на поток власти и поток удачи. И пропорции такого разложения сами понимаете различны. это как бы еще один частный случай каждого потока. Поток любви, владеет 20 процентами власти и 80 процентами удачи, цифроусловные показывают просто соотношение. А поток знаний обладает 80 процентами власти и 20 процентами удачи. 20 на 80 и 80 на 20, их разница. Они тоже получаются диаметрально противоположны, хотя каждый из них уже содержит часть другого через некий элемент. Через некий элемент. Поток знания в двадцатью процентами составляющей удачи таким образом может понять и постичь любовь и включить в себя любовь в определенном объеме не более 20 процентов. И точно так же и любовь, включающая в себя 20 процентов власти, может понять поток знаний понять, но не более 20 процентами его объема. Просто это нужно увидеть. Я понимаю, что это сложно, потому что, Термины, которые мы используем для определения потоков, обычно вы используете немножечко в другом ключе. Вам придется перепрограммировать свой ментал, чтобы понять суть этих потоков. Следующий поток, это поток денег, в который одновременно превращается и поток власти, и поток удачи при определенной компоненте. И следующий поток, это поток здоровья. которые питают всю эту систему, но не зависят от нее. При этом каждый поток это информация, не энергия, информация. А если это информация, значит основное качество информации не выполняют. Они имеют возможность привлекать к себе энергию того или иного плана, того или иного тонкого плана. Мы с вами начнем разбирать этот процесс с нижнего потока, с потока здоровья. Поток здоровья в идеале своем не зависит ни от потока денег, ни от потока власти, ни от потока любви, ни от потока знаний, ни от потока удачи, совершенно не зависит от потока творчества. Поток здоровья существует сам по себе, потому что это дар планеты, дар земли, дар природы, каждому человеку данный. То, что человек не может взять этот поток, или может, но не в полном объеме, в том, ему нужно, зависит ли сейчас от психического устройства самого человека. Если человек чувствует этот поток, он может его взять, если он его не чувствует, значит, он его взять не может. А если он и включится в этот поток, то это его исключительно удача его туда привела, а не его знания и возможности его разума. Нам с вами нужно будет разобрать в теории каждый из этих потоков, чтобы потом иметь возможность найти их источники на практике. Нам не просто для общего ознакомления нужно знания об этих потоках, они нам нужны в прикладном смысле, потому что каждый из этих потоков будет питать нашу систему на определенном уровне, на том, на котором значимость этого потока прописана. И если значимость какого-то потока прописана на на том, на котором она нужна, и эта значимость является ключевой для вашей системы, то понятно, что все остальные потоки могут подключаться в систему только при соблюдении общего правила иерархии. Например, вам нужен поток знаний, которые находится у вас в ядре. Знания иерархически выше власти и удачи, иерархически выше денег и здоровья, при всем при том иерархически выше. Вы не можете пустить в ядро поток удачи, потому что это нарушение правил иерархии. Понятно объяснило? Вы не можете впустить ядро поток здоровья, потому что это нарушение правил иерархии. У вас деньги, например, находятся на уровне тела системы. Это цель, это заработать, да? включить себе постоянный финансовый поток. Они находятся у вас не на уровне живого пространства инструмента, инструментов, они находятся у вас на уровне тела. Соответственно, в ядро вы не можете впустить такой поток, как здоровье, потому что он иерархически ниже. Не может поток, находящийся иерархически ниже в общей системе, иерархически занимать позицию более высокую в вашей системе, это нарушение. Но также вы не можете поставить, например, поток знаний, в чистом виде в живое пространство, потому что это тоже будет нарушение системы, если вы деньги как более низкий поток иерархический, более плебейский поток, да, более простой поток ставите в тело системы, то поток знаний не может находиться на более низком уровне вашей системы, в живом пространстве. Потому что это нарушение правил иерархии, поток знаний может находиться только в ядре и не иначе. И даже не на уровне тела системы, если вам нужны знания на уровне тела системы, вы добываете какие-то знания, то они всегда уже специфичны, то есть они всегда уже преломлены. И вот это нам наверное, нужно будет увидеть, понять, и правило это затвердить, как хоть чинаш знает христианин, то есть абсолютно. Чтобы это увидеть, нам с вами нужно понять, откуда берутся вообще сами потоки, какова их природа.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 Это такая простая аналогия показывает нам, все это порождение деятельности человеческого мира, эти потоки нужны не людям. А значит, созданы ими, созданы для них и пользуются тоже только ими. Животные будут и растения, да, мир природы будет пользоваться верхним потоком здоровья и, возможно, отчасти будут улавливаться поток творчества, но предполагают, что он есть, как свет днем сменяет ночью.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 Те самые следы, которые мы выполняли первично свою систему. Итак, природа потоков сил заключается, конечно же, прежде всего в силах стихий. Они являются первичной силой, первичной энергией, но в чистом виде энергии мы их назвать не можем. Это некие первоэлементы, из которых происходит творение.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 А вот чтобы ответить на этот вопрос, мы должны будем с вами разобраться в источнике тех или иных потоков сил. У каждого потока есть источник, и наверняка он лежит где-то в первоосновке. Где-то на каком-то кругу сил есть сочетание первооснов и взаимодействие, которое поражает, порождает тот или иной поток. Конкретно первоосновы сейчас нас не очень интересуют. Нас интересуют Круг, на котором образуются круг иерархии. И вот до этого круга нам с вами нужно будет выйти логическим путем, эмпирическим путем, опираясь на собственный опыт, на собственные знания, здравый смысл и жизненный опыт.